Всем привет на моем канале. Если вам интересно, как приготовить стабильный крем пломбир на молоке, оставайтесь со мной. За основу можно брать все что угодно. У меня на канале уже есть на основе сметаны крем пломбир. Ссылочку оставлю под видео в описании. Но ну, а сегодня у меня за основу будет молоко. Молоко у меня холодное из холодильника. Не обязательно, чтобы ингредиенты были комнатной температуре, за исключением масла. Оно должно быть немножко подтаившим. Мне понадобится 600 грамм молока. Сахар 190 грамм, но сахар здесь также можно регулировать по вашему вкусу. Если вы предпочитаете менее сладкий, либо более сладкий, тогда можно и прибавлять, и убавлять. Три яйца, у меня весом 170 грамм, кукурузный крахмал весом 90 грамм и сливочное масло 200 грамм. В молоко добавляю яйца, сахар и крахмал. У меня все смешалось без комочков, если вы боитесь, то можно смешать сухие ингредиенты, это смешать сахар с крахмалом и добавить в молочную яичную смесь. Теперь ставлю на огонь и буду уваривать данную смесь до загустения. Количество времени будет зависеть от мощности вашего огня, не рекомендую слишком большой делать огонь и постоянно помешивать. На уваривание уйдет от 10 до 15 минут. Вот такая получилась смесь и, как видите, ничего не пригорело, перекладываю в другую миску, накрываю пленкой в контакт и даю полностью остыть, где будете остужать, не имеет никакого значения, главное, чтобы масса была холодной. Заварная основа хорошо охладилась, для начала взбиваю масло. Сбивала примерно 5 минут. И теперь в несколько этапов буду вводить заварную основу. Крем готов. После того, как ввела всю основу в заварную, я взбивала еще минуты три. Крем получился гладкий. И покажу, как ведет себя при отсадке. Вот такой крем получился, однородный. Данного количества крема хватит на торт диаметром примерно 16-18 сантиметров, Если это медовые коржи, то где-то на 6 коржей. Все зависит от того, какой толщины крем вы будете выкладывать. Кому рецепт понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Пока-пока!